Ценности и увлечение большая разница. Ценность по чего приходится добиваться, а увлечение ну, происходит время от времени. Yeah. Угу. Так что вполне вероятно, что это и не ценность. Да? Так. Yeah. Потребность иногда бывают потребности, иногда необходимости как инструментарий для чего-нибудь, но не ценность. Yeah. Просто ценностью для нас является только правило, что у нас нет. Это устройство этого мира. Положительная оценка это то, чего мы должны добиваться, то, чего мы должны зарабатывать в этом мире. Mm -hmm. Знаете, какая штука? Мы приходим в этот мир чего-то заработать, получить на что-то право. Как мы можем определить, что у нас нет права, которое мы должны заработать? У нас нет у нас эффекта, да, у нас нет эффекта, У нас в реальной жизни этого не существует. У нас нет права на деньги. Вот работаем-работаем, денег нет, да? нет, например, права на любовь. Каждый роман заканчивается бог знает чем. Ну только не, не тем, чем хотелось бы. Да? Нет, например, права на власть, ну как, попытаюсь кем-нибудь руководить, ерунда какая-нибудь получается. А иногда бывает, что это право есть, оно просто есть, его надо реализовывать как инструмент, потому что если право есть, оно становится инструментом для получения чего-нибудь еще а если права нет, то нечего рыбаться, да? А если права нет, его надо заработать. заработать. Мы для этого в этот мир и приходим зарабатывать права. Поэтому это очень четко очевидно. Мы приходим в какую-то определенную семью, например, семья абсолютно безденежная, абсолютно безденежная. Это предпосылка того, что мы должны научиться зарабатывать деньги, научиться получать их. Не оклад жалований в кассе, а именно деньги, реальные деньги, которые обеспечат некоторую степень свободы, потому что что такое не свобода от безденежья? тебя научили уже в детстве, когда мама не покупает игрушки, потому что нет денег, когда ты донашиваешь вещи за старшей сестрой или старшим братом и так далее. То есть это тебе иллюстрация, демонстрация сразу: смотри, ты пришел в этот мир уже с определенным недостатком. Ты как человек должен сделать все, чтобы этот недостаток себе не виделось. Невозможно сказать, я хочу зарабатывать много денег. Это надо научиться делать, это надо уметь делать. Потому что много денег зарабатывать, это иметь специфическое сознание, очень специфическое. Значит, ты его должен приобрести, пройти такие жизненные испытания, побывать в таких жизненных историях, которые переформатируют твое сознание, перепрограммируют его так, что оно станет специфическим, заточенным под деньги. И тогда у тебя получается это право, дальше ты начинаешь нарабатывать его, демонстрируя результат. Не просто заявляешь себе, я вот так изменился, я готов, потенциально готов уже зарабатывать деньги, вот он, я готов, да? но при этом у меня их нет, но я в любой момент, вот только скажите. Да, это все профанация.